Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы, три латышские из Сан Диего, Анжелика, Илза и я, отправляемся на утреннюю прогулку в очень колоритный каньон. Мы общаемся на латышском и английском и снимаем много видео. Илза, мы с Ну, Я так и Чао, чао. Виды потрясающие, многое понятно и без слов. Поэтому просто смотрите, наслаждайтесь солнечным и красочным калифорнийским утром и гуляйте вместе с нами. Thank you. Enjoy your hike! Привет, друзья, с вами Зажигалочка. Мы сегодня в каньоне, который называется Айней каньон, и находится он в Солана бич. И у нас сегодня такая э, дамская прогулка втроем, так что смотрите на наше подключение. Мы садиками, с мы садимся в Ирне мы садиками с Ирне Кене. Мы садиками в Ирне Кене. Ну да, да. Город. Город. Никто не No, Я хочу тебя в фотографии. ты не Рекорд зила стебвись. Вау, this is a place. <laughs> Шир, шам, absoluti, Миллионы лет назад вся эта местность была под водой. Когда местность здесь стала сушей, Сток с окрестности размыл песчаник, который с годами углубил их в каньоны, которые вы видите сегодня. Это Вплоть до 2015 года эта территория была полностью частной собственностью, но люди ее часто нарушали, использовали это место, чтобы накуриться и повеселиться. Вандалы красили стены из баллончика. А в 2014 году популярный веб-сайт Hidden San Diego опубликовал статью о каньоне и количество посещений закрытой территории резко возросло okay. cheese, cheese. Я в каньоне на этой очень узкой тропе И пройти по этой тропе одновременно может только один человек Вот смотрите вау! Почему каньон называется именем Энни? Потому что Энни это давний сторонник заповедника Лагуны Сан-Элихо. Она сделала щедрое пожертвование на приобретение земли. Несколько групп добровольцев удалили граффити и проложили тропу, которая официально открылась в 2016 году под названием Каньон Энни. Сегодня oh. каньон Ильни – хорошо размеченная, чистая и красивая I mean, I тропа. Ну, Ну, ты Цвета от risks, heaven ли it Поп Jung I'm sleepy. yes oh last, last, first last <laughs> climb climb last climb. some people were afraid but we did it <laughs> <laughs> you did it girls yeah don't <laughs> know <laughs> oh yeah, that's true. <laughs> Here it might work. <laughs> Beautiful view. There is a freeway number five. It's very noisy. видео Я покажу и расскажу вам еще много интересного про Сан-Диего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.